Ну, и мы с вами плавно так перемещаемся к энергиям пространства, потому что мы будем заниматься темой фэн-шуй, темой летящих звезд, и, собственно, пространство дает нам возможности, да, то есть у нас небо дает нам потенциал к реализации, а фэн-шуй нам предлагает возможности этой реализации, и также у нас месяц начинается и фэншуй и бадзе одинаково как вы понимаете месяц огненной лошади начнется 6 июня продлится он до 7 июня до 7 июля я надеюсь что меня хорошо слышно спасибо да, поставьте пожалуйста по десятибалной шкале насколько меня слышно. Спасибо, я всех тоже рада видеть, у нас сегодня много участников нашей встречи, ну и программа, которая у нас сегодня по фэн-шуй будет, как я уже сказала, мы с вами посмотрим на летящие звезды, мы с вами посмотрим, где можно делать ремонт где нельзя делать ремонт, куда переезжать, куда не переезжать, куда путешествовать, в общем, традиционная программа, и по традиции, опять же, в конце будет Некая презентация немножечко, да, курсы тоже, вот Наташа свой курс презентовала, у нас ближайший будет курс по цимэнь и духовный цимэнь, я немножко тоже об этом расскажу, и, конечно же, вы не уйдете без бонуса, потому что всегда приготовлен бонус для участников наших встреч, и будет две активизации, ну, <laughs> потому что, если даешь одну активизацию, то кому-то она будет невозможно сделать, да, такую активизацию в какой-то день, и, в общем-то, поэтому я даю две активизации, ну, чтобы все ушли довольны. И э, по традиции, как я уже сказала, немножко мы поговорим о летящих звездах, о том, что это за энергии, потому что на самом деле мы с вами будем говорить об энергиях, которые приходят на наш дом то есть летящие звезды – это не те метеоры, которые падают к нам с неба, а летящие звезды – это такое название энергии, которое располагаются в пространстве нашего дома. Ну, либо офиса, да, потому что иногда мы и офис с вами оцениваем по этим технологиям, по э, про, про, м, правилам и по формулам китайской метафизики, потому что мы там много времени проводим, да, то есть мы много времени проводим на работе, много времени проводим, э, в, собственно, в спальне, да, то есть спим много. Поэтому на остальное время у нас времени меньше остается, поэтому очень важные места в доме у нас, это рабочий кабинет, если мы там работаем, спальня, конечно, если мы постоянно спим в одном и том же месте, да, и, конечно же, рабочий стол, если он у нас есть на рабочем месте, где-то в офисе, то офис тоже для нас будет важной частью нашей жизни. Да, если в карте все сталкивается, надо хоть сектор хороший выбрать, это правда. И, в общем-то, конечно же, если у нас наш дом поддерживает наши желания, потому что мы оцениваем вот эти. Энергии в доме с точки зрения наших э, ну, задач, да? потому что если у нас есть задача, например, увеличение дохода, то мы, конечно, будем именно обращать внимание на те места в нашем доме, которые поддерживают эти задачи. Если у нас есть задача улучшить самочувствие, ну или не ухудшить, по крайней мере, да, то нам будет вот эта тема важна, и мы, конечно, будем обращать внимание вот на те энергии, которые, собственно, либо помогают нам, состояние здоровья хорошее поддерживать, ну или не мешают, по крайней мере. Ну, в общем-то, со всеми задачами так, так же. Поэтому, наверное, не, не нужно все, все, что можно корректировать, да, то есть все сектора какие-то, которые нам не нравится корректировать, вот, а мы можем либо усиливать э, те сектора, которые отвечают за наши задачи, чтобы они помогали нам, вот, либо просто в хороших секторах проводить больше времени для того, чтобы исключить какие-то негативные последствия и влияние этих негативных энергий на нашу жизнь, то есть на нас и, соответственно, на нашу жизнь. Ну и как я уже сказала, что летящие звезды это энергия. Я надеюсь, что многие из присутствующих, потому что я много вижу знакомых имен, знают уже, что такое летящие звезды. Кто знает, поставьте единичку, кто не знает, поставьте нолики, пожалуйста, чтобы мы как-то немножко с вами сориентировались в информации. Нужно ли больше рассказывать о значениях вот этих вот? Да, то есть если нолики вижу, то есть новички совсем, видимо, есть. Ну, больше, конечно тех э, студентов, которые уже знают об этом. Хорошо. Ну, коротенько тогда расскажу просто вот об этих энергиях, тогда, когда, в общем-то, по ходу повествования, да, будет у нас специальный слайд, и мы с этими энергиями познакомимся. Ну, и сегодня я по традиции, в общем-то, картины такие <laughs> приготовила, да, то есть э, не тематические, которые будут демонстрировать наши э, значения этих энергий, которые приходят в наш дом, да, просто вот хочется какого-то тепла, света, солнца, в общем-то, лето уже на носу, мы в Москве еще его не видели, поэтому просто, чтобы было хорошее настроение, летнее настроение, какое-то вот такое вот тепло пошло, и, в общем-то, сегодня мы будем ориентированы на вот такие вот летние картины художников, на, на, на живопись лета. Ну и о себе немножко расскажу, я преподаваю в школе Натальи Пугачевой, моя специализация это цемент Друзья и фэншуй, и, и, в общем-то, работаю здесь уже долго, уже, как выяснилось, больше пяти лет, ну и занимаюсь китайской метафизикой примерно около 20 лет, Начинал еще вот в нулевых годах, совершенно прям в самом начале нулевых, и, в общем-то, накопился большой богатый опыт, поэтому... Э Долго рассказывать, наверное, тут не, нечего, да, то есть вот 20 лет работы привели меня, 20 лет увлечения китайской метафизики привели меня, в общем-то, к профессиональной вот этой вот деятельности, что я, собственно, все оставила, бизнес, который у меня был, и стала заниматься только этой темой. Вот. Очень увлекательное занятие, вот я новичков, новичков сейчас понимаю, да, которые пришли, потому что столько информации, которую сейчас можно почерпнуть из школ, мед, ну, и преподавателей много, и подходов много разных, и у нас возможности получить эту информацию больше, и применить ее можно, в общем-то, шире, да, потому что мастера щедро делятся своими знаниями, и это очень хорошо, потому что раньше такого, таких возможностей не было. Ну, и это приятно, да, то есть у нас эта тема будет больше и больше развиваться, соответственно, мы можем с вами создать рабочие места себе, в общем-то, поменять специальность, да, и быть уже консультантами. Собственно, наша школа как раз ориентирована на то, чтобы готовить консультантов. Наташа об этом уже сказала. Ну, и вот тут немножко про меня, да, как я на учебных курсах. Ну, и чтобы не отнимать долго ваше внимание, сразу давайте мы будем с места в карьер говорить о путешествиях. Лето на носу, да, то есть мы, конечно, хотим, сейчас открываются у нас разные направления для путешествий, и, конечно, хотим воспользоваться этими возможностями, Ну, в общем, не рекомендуется путешествие в месяц лошади в направлении востока и запада. На востоке у нас будет негативная энергия, на запад, если вы едете, то вы, в общем-то, когда возвращаться будете домой, захватите и активизируете вот эту негативную энергию. И если вы часто будете даже на небольшие какие-то расстояния ездить вот по этой оси Восток-Запад, то можно активизировать какие-то себе не очень хорошие события может быть это будут мелкие какие-то неприятности могут быть такие вот более крупные неприятности это если часто использовать вот эти вот направления ну на какие-то там километров 200 300 например 400 часто есть в течение года вот в течение этого месяца на запад то же самое как я уже сказала запад это там хорошая энергия но тем не менее да? то есть вот этот вот эта ось вы ее в общем то активизируете в любом случае так что будьте аккуратны, да, то есть в этом плане, ну, как аккуратны, по крайней мере, не так часто, может быть, планируйте, если у вас есть какие-то планы, например, поехать вот в этом направлении, либо востока, либо запада, именно в июне. Может быть, имеет смысл, если есть возможность, перенести на другой месяц, потому что в другом месяце будут другие направления негативные, и этот негатив отсюда уйдет. Может быть, вот, если есть возможность, как я уже сказала, перенести поездку, то надо перенести. Если нет возможности, то какие-то, может быть, обходные пути надо найти, потому что действительно вот, на восток энергия будет не очень хорошая. Если назад на восток в августе, то нормально? Да, то нормально, да, конечно, Наталья, да, это нормально. И, конечно же, у нас всегда каждый месяц есть какие-то неблагоприятные сектора, куда мы не, то есть куда мы не заходим, для, чтобы делать ремонт. И вот в месяц лошади, то есть начиная с 6 июня, сектора в доме Юго-Запад, 2, 3, восток, северо-восток 1, 2, север-северо-запад 2, 3. Что такое вот эти цифры 2, 3, 1, 2, я вам сейчас покажу. То есть если у вас дом тылом выходит вот на эти направления, либо просто вы встаете в центр дома вашего и смотрите, где у вас находится юго-запад, северо-восток, либо восток, в этих комнатах, в этих направлениях не нужно делать ремонты. Почему? Потому что у нас там будут негативные э, энергии собираться именно в июне, да, в месяц лошади. И потревоживание вот этих энергий именно ремонтом, потому что ремонт – это очень сильная активизация. Мы там всегда сверлим, что-то там стучим. И вот это вот э, очень сильное воздействие на энергии дома, на стены дома, оно может привести к негативным последствиям именно э, в плане… Э, можно получить какую-то травму можно лишиться работы, можно потерять деньги, то есть очень много негативных каких-то событий может принести вот этот ремонт. Поэтому, особенно тем, кто делает этот ремонт, да, то есть если вы вот своими руками делаете или в вашем доме, то есть очень быстро прилетит, что называется, да, какие-то неприятности прилетят очень быстро. И, соответственно, вот на этой схеме, на круге 24 убор это такой инструмент, китайской метафизики в общем-то видно да то есть у нас каждое направление компасное: север юг восток запад ну и все остальные направления у нас их 8 всего они разделены на три части и соответственно это будет например вот восточная часть которая слева да, от вас, на экране, э, и закрашена красным, это восточная часть, то есть это восточный сектор. И этот восточный сектор разделен на три части. И вот этот э, будет восток 1, восток 2 и восток 3. Да? И если мы говорим про северо-восток, то это вот эта вот часть, сейчас я покажу ее на, вот так, наверное, вот она, вот, она, вот эта вот северо-восточная часть. Но ну, здесь подписано, собственно, да, северо-восточная часть, вот она. И... Э, то есть сектор БК, северо-восток, один, и половина сектора, который здесь 3 грамму э, обозначает, то есть, вот вот эта часть, которая закрашена красным, да, то есть мы ее не используем. То есть здесь ремонт делать нельзя. Ну и поскольку у нас здесь остается всего немножко, да, то есть там 17 градусов, ну, чтобы вот как-то можно было что-то сделать, это 17 градусов, это, конечно, небольшая часть, поэтому тоже на северо-востоке, обратите внимание, и здесь у нас еще Тайсуй находится, тоже северо-восток, в общем-то, весь такой неблагоприятный для того, чтобы делать ремонты и переезжать. Если человек уехал из дома и в этом доме делают ремонт, Тогда как? Людмила, если вы возвращаться собираетесь в июне, то это негативно. То есть вы можете выехать, да, но вернуться все равно в июне, то это тоже негативно. То есть это нужно, чтобы после ремонта прошло какое-то время, вот, ну, хотя бы, там, не знаю, ну, недели-две еще, да. То есть в июле, например, заезжать, тогда, тогда ок. То есть, если вход на востоке, а на запад-два, то можно. Вход на востоке, дверь имеется в виду входная, восточный сектор тогда тоже на, не ремонтируем на входной двери, а если тыл на запад, то можно. Угу. В соседней квартире как раз восток от меня делают капитальный ремонт, как быть, мне на это надо обратить внимание? Да, на это тоже нужно обратить внимание. Угу. Соседи, если делают ремонт, то это тоже важно. Если в ванной, а что если в ванной? Вокруг дома, в огороде можно заниматься земляными работами. Но если вы не будете там котлован копать какой-то, а будете просто грядки сажать, тогда можно. Да? Что взять с собой в дорогу? Надо ехать на запад. Ничего не надо брать дорогу на запад, если вы едете. Надо просто вернуться, либо уже в июле, вот. Либо при возвращении входные пути искать. Север в ванной. Ну, значит, не надо делать ванный ремонт. Если здесь окрашено красным цветом, значит, не надо делать ремонт в ванной. Вот. Такой простой, простая рекомендация ну то есть вот по шаблону мне кажется просто более ярко видно да где нужно делать где можно делать где нельзя то есть все что закрашено красным цветом делать там ремонты нельзя и надо понимать что ремонт это вот особенно ванны, да то есть это наверное отбивание плитки там заново плитку кладете то есть все что у нас дает вибрацию стенам это называется ремонт если вы просто там стены покрасить решили тогда это не ремонт тогда это можно если вы будете там полы менять или будете двери менять, тогда это ремонт. То есть потому что стены все-таки вибрируют, да, когда мы гвозди забиваем или что-то там, шурупы какие-то привинчиваем, вот. А если просто покраска или поклейка обоев на стены, то это не ремонт. То есть вот в этом разница. Если вы полочку захотите прибить в этом секторе, который окрашен красным, то это тоже будет считаться как ремонт, потому что это нарушение целостности стен. Вот. Вот. Если входная дверь на западе, можно дверь менять, Но раз здесь запада нет, в, вот в этом в списке, значит можно. Да, значит, можно. Так, ну я надеюсь, разобрались, да, потому что, в общем-то, здесь все очень ярко продемонстрировано. Красный цвет, проезда нет, как в, детском стиш... в детской считалке, да, или в детском стижке. Вот. Соответственно, имейте это в виду. Когда соседи делают ремонт выше-ниже этажами, что нужно делать? Ничего вы не сделаете с соседями. Что вы тут сделаете с соседями? Просто надо будет защищаться больше, и все. Что вы с ними сделаете? Ну, я и говорю вам, только защиты какие-то ставить, потому что что вы сделаете? Вы же не запретите соседям делать ремонт. Согласны? Так, двигаемся, да, ну, смотря какой сектор, соляное средство или что-то еще, это смотря какой сектор, Леся. Летящие звезды у нас в китайской метафизике принято обозначать цифрами, и летящих звезд всего 9, и они образуют вот такую вот карту летящих звезд. И в карте годовой, которую вы видите в левом верхнем углу сейчас на слайде, они будут весь год расположены вот именно таким образом. Карта года, вот эта вот карта года летящих звезд именно, она имеет такое расположение, что юг наверху, север внизу, восток у нас слева, запад справа, и, соответственно, в угловых да, в угловых дворцах, то есть каждая вот эта вот клеточка называется дворцом, и в угловых дворцах у нас располагаются соответствующие тоже звезды, да, то есть у нас здесь будет северо-западный сек сектор, то есть вот этот вот будет северо-восточный сектор и, соответственно, юго-восточный сектор, это угловые дворцы. И... В таком в самом простом варианте, как вам нужно определить вот эти направления. То есть, поскольку у нас дворцы, вот эти вот это комнаты у вас, или часть комнаты, или что-то там находится, да, вот в этих направлениях, то есть, как вы определяете эти направления? Вы просто встаете, встаете с компасом, либо туристический компас нужен, либо тот, который в телефоне у вас, потому что, в общем-то, нам не нужны здесь такие точные измерения. Вы встаете в центр дома, ну, примерно вы его представляете, где у вас центр дома, да, и, соответственно, по компасу определяете, где у вас находится юг, север, запад, восток, ну, в общем, что-то найдете, остальное все распишется по э, часовой стрелке, да? то есть если вы, например, измерили входную дверь и определили, что она будет на севере, то есть компас показывает на север входную дверь, то все остальное, после севера идет северо-восток, потом восток, юго-восток, юг, ну и, в общем-то, все остальные восемь направлений. То есть разобраться с этим очень просто. Направления идут друг за другом, никак они не перемешиваются, поэтому по компасу, опять же, вы эти все направления определите. И определите, какие комнаты по функционалу находятся у вас вот в этих направлениях. И, соответственно, если у нас, как мы сейчас с вами договорились, да, как для примера взяли, что у нас на севере будет входная дверь, и, соответственно, мы понимаем, что если у вас на севере входная дверь, а эта карта годовая на 2022 год, у нас в этом северном секторе, то есть в районе вот этого сектора, в районе этой входной двери будет располагаться звезда 1. Эта звезда, ну и как все прочие звезды, имеют свои характеристики, определенные характеристики. И, собственно, поскольку эта входная дверь будет постоянно вот эту звезду колыхать, да, потому что мы этот сектор постоянно возбуждаем тем, что входим, открываем дверь, выходим, закрываем дверь. То есть она постоянно у нас работает, вот эта вот дверь, и, соответственно, работают вот эти энергии. То есть они постоянно возбуждаются. И если в этом секторе у нас находится звезда один весь год, а звезда это хорошая, благоприятная, мы можем рассчитывать на какие-то благоприятные события в нашей жизни. Причем все домочадцы, да, потому что она работает для всех, эту дверь. Если же у нас на, в этом секторе входной двери какая-то будет другая звезда, ну, например, в месяц прилетела какая-то в этот сектор еще какая-то звезда, Целый год будет одна звезда у нас тут, это будет такая э, хозяйская, скажем, звезда, да, а в месяц в лошади, в следующий месяц там будет другая звезда, прилетит какая-то сюда другая звезда, да, то есть и мы смотрим комбинации вот этих звезд, если они позитивные, то мы можем ожидать, опять же, благоприятных событий именно в этом месяце, да, если какая-то негативная звезда прилетает, то мы ожидаем Неблагоприятное событие, соответственно, можем защ... нужно, вернее, защититься от этой неблагоприятной звезды и ее воздействия. То есть, собственно, вот суть метода, она в этом заключается. Да? Мы сейчас с вами познакомимся с каждой звездой, с ее характеристиками. И как я расписала вот здесь вот годовую карту вам, да, летящих звезд, также у нас в правом нижнем углу есть еще карта месяца конкретно вот этого месяца, месяца лошади, и, собственно, мы видим в северном секторе, она точно так же ориентирована в пространстве, как и годовая карта, то есть юг наверху, север внизу, да, и мы вот эту комбинацию с вами, например, на севере смотрим, 1-3. И мы уже понимаем, что у нас звезда 1 – это хорошая звезда, а звезда 3 – она не очень хорошая. Вот что же, какие-то события, она какие-то нам будет, вот это вот качество энергии подпортит, да, это единички и, собственно, может принести какие-то нам события в жизни. Собственно, мы вот, зная характеристики каждой звезды, можем спрогнозировать, чего же ожидать, нам, если мы используем активно вот этот сектор, да, мы его и активно используем, потому что мы с вами договорились, что у нас на севере входная дверь. Метод этот, этот понятен, если понятен, плюсики, пожалуйста, поставьте. Если этот север в углу квартиры, значит, вы на него не обращаете внимания, потому что сейчас я расскажу, на что мы будем обращать внимание. То есть суть метода, да, понятно, что мы анализируем энергии года сек, в секторе энергии месяца и, собственно, комбинация, что нам дает, да? если хорошо, мы радуемся, если не очень хорошо, не радуемся, и если, опять же, мы этот активный сектор используем, то мы обращаем на него внимание. На те сектора, которые мы, те направления в доме, на которые мы, в которых мы не, не так часто находимся, да, тогда мы, как бы, нам не надо там ничего делать, не корректировать, не усиливать, не уменьшать, то есть мы потому что его не используем. Собственно, говоря. И... Как я уже сказала, поскольку мы анализируем комбинации летящих звезд, да, то есть мы тут видим уже на месяц лошади, у нас конкретно красным обозначены негативные, неблагоприятные сектора, белым цветом выделены сектора, которые такие нейтральные, есть там плюсы и минусы, и есть два хороших сектора, которые отмечены зеленым цветом, это северо-западный и северо-восточный сектор. Вот, то есть в любом случае северо-запад или северо-восток, если у нас там место позволяет, какая-то гостиная, может быть там или спальня, это будет очень хорошо. Или дверь у нас расположена в северо-западном секторе, либо северо-восточном секторе, то это тоже очень хорошо. Плита на юге, значит, не готовить. Нет, сейчас поговорим про плиту. Как я уже сказала, у каждой звезды есть свои характеристики. Здесь они написаны. Я долго не буду отнимать ваше время, потому что вы можете, в общем-то, сделать скриншот, посм... почитать. У нас запись будет сохраниться, да. То есть, в общем-то, у нас есть хорошие звезды. Это звезда 1, это звезда 6 и звезда 8. Это всегда хорошие звезды. Сюда же мы еще добавляем звезду 9. Но она сейчас в комбинации будет не очень хорошей, поэтому. Как бы сама звезда хорошая, но попала в неудачное место, скажем так, да? Попала в неудачное место. В общем-то, мы... Зная, что у нас 1, 6 и 8 хорошие звезды, будем всегда смотреть, где же они находятся и в каких комбинациях находятся. Если они попали в хорошие места, они усиливаются, например, то мы всегда такие моменты ловим, и вот нам дают это хорошие, хорошая комбинация дает возможности хорошие. Мы там стараемся больше времени проводить. В негативных каких-то комбинациях, ну вот в тех секторах, которые окрашены красным цветом, да, то есть мы, наверное, проводить времени не будем много. Правильно? Вот, поэтому э, обращаем на это, при, обращаем на это э, внимание. И здесь вот тоже расписано в этой табличке, тоже не буду повторяться, да, то есть у нас есть звезды нейтральные, звезды очень неблагоприятные, в частности звезда 5, которая относится к стихии Земли, звезда император называется, мы ее так называем, да, звезда императора, она очень опасная, и вот эта негативная как раз вот энергия э, влияет на очень многие сферы нашей на очень многие сферы нашей жизни, и в том числе вот она влияет на то, что не нужно путешествовать на восток потому что вот эта энергия пятерки негативной звезды она у нас будет весь месяц лошади находиться на востоке поэтому мы вот этот сектор будем стараться избегать максимально девятку обычно относят к белым и вы несли к нейтральным почему потому что девятка никогда не была белой звездой вот, она никогда не была белой звездой у нее неоднозначная характеристика и белой она никогда не была вот. она сейчас становится звездой правящей, потому что мы приходим к девятому периоду, она будет очень сильная, поэтому она будет проявлять больше своих позитивных качеств, но белой звездой она никогда не была, потому что у нас белые звезды – это один белые, 6, белые, 8, да? а девятка у нас пурпурная, она даже по цвету называется пурпурная, а не белая. Вот, но я расскажу, как нейтрализовать, расскажу все. сейчас мы дойдем. И что нужно еще сказать, что когда… Мы с вами анализируем пространство нашего дома, как я уже сказала, да? то есть есть сектора, которые мы используем очень часто, ну, например, если вы работаете дома, то у вас рабочий стол стоит в каком-то определенном месте, да? то есть вы на нем постоянно, вот, за ним сидите, долгое время сидите, соответственно, вы этот сектор используете часто. Если же, например, у нас есть там, коридор, да? то мы просто проходим, да, в этом коридоре, мы там тоже не задерживаемся. Или в туалете, мы там не живем, не спим, собственно, мы вышли, зашли, там искупались, в туалет сходили и, собственно, больше никак его не используем. То есть это не, ну, минимальное количество времени в сутках, поэтому нам важны всегда э, спальня, потому что мы там долго находимся, да, то есть когда спим, мы там ну, 8, 7, 6, 8, кто-то 10 часов по-разному, но это все равно долгое время, да, поэтому нам важно, какие звезды у нас в спальне. Нам, конечно, важно, какие звезды у нас в секторе входной двери, потому что у нас она постоянно открывается, закрывается, и мы ее активизируем. И нам всегда важно, какая у нас звезда на плите в кухне. Вот не в самой кухне, а конкретно вместе плиты. Потому что если у нас хорошая энергии в секторе плиты, мы получаем вместе с пищей вот эту вот позитивную энергию. Если негативные какие-то в секторе плиты энергии, то, в общем-то, мы можем даже заболеть, да, потому что у нас негативная энергия прилетела на плиту. Вот, то есть мы вот эти места с вами отслеживаем. Если там в туалете у нас что, или там где-то у нас в библиотеке какие-то негативные энергии, или что-то еще, ну там, не знаю, Какие еще места? Ну, вот в коридоре, я уже сказала, да, то есть в кладовке, например. То есть мы не обращаем на это внимание, потому что мы там немного времени проводим, правильно? Немного времени проводим. Вот, поэтому есть места, на которые мы места в доме, да, на которые мы обязательно обращаем внимание, и есть места, на которые мы не обращаем внимание, какие бы звезды туда не прилетели. Если туда, туда прилетели, например, в туалет или в кладовку, попали звезды хорошие, ну, мы погревали, что мы не можем их использовать, да? вот, а если плохие, то и забыли, и, и не нужны они нам, да? пусть, пусть сидят там в туалете, в кладовке. На кухне надо смотреть звезды, да, плиту конкретно надо оценивать, да, плиту. Ну и начнем с северо-западного сектора, да, то есть вот он, сейчас поговорим о возможности, которые нам предоставляют наши сектора, то есть если у вас в секторе, еще раз, вот в этом северо-западном секторе находится входная дверь, либо спальня, либо рабочий кабинет, либо у вас плита там находится, тогда мы будем внимательно смотреть вот на этот сектор, да, какие же возможности нам он предоставляет. Если живешь в общежитии либо, или в очень маленькой квартире, значит, у вас в квартире все равно есть туалет, есть прихожая и входная дверь, правда? Вот. И комната где-то расположена. Если в общежитии, то просто можете посмотреть на, на свою комнату, да, что у вас там находится, и распределить вот эти направления из центра вашей комнаты. Вот. Рабочий стол здесь на северо-западе, отличный сектор. На следующий месяц это отличный сектор потому что он предоставляет возможности увеличения дохода возможности карьерного роста и дает дисциплину для того чтобы вы могли закрыть какие-то ваши там, отстающие проекты например да завершить ваши отстающие проекты которые может быть откладывались на долгое время они в общем-то не хватало вам энергии на то чтобы их завершить вот используя северо-западный сектор, ну что значит использовать, вы просто там сидите и работаете, да, или думаете вот, над завершением этого проекта, вот, и, конечно же, есть возможности также получить какое-то обучение, в общем-то, усвоить информацию, использовать это обучение для карьерного роста, то есть это отличный сектор, проводите там как можно больше времени, то есть даже если вы не занимаетесь бизнесом, у вас никаких проектов там не намечается, вы просто с работы приходите, в любом случае эту позитивную энергию можно использовать. Вот, поэтому северо-западный сектор превосходный. Для, для, может быть, какие-то мысли вам придут в голову, как сделать вашу работу лучше, да, или там, что сделать, чтобы увеличить доходы, или может быть, дополнительный какой-то заработок появится. Вот, поэтому, перескочил немножко. Поэтому используйте этот сектор по, мал, по максимуму, проводите здесь как можно больше времени, минимум 2 часа в день, даже если вы просто пофточки какие-нибудь вяжете, телевизор смотрите или книжку читаете в кресле, то это тоже очень хорошо, поставьте ему вот это кресло в северо-западный сектор вашего дома и сидите, проводите там больше времени. Поставьте здесь рабочий стол либо кровать. Если у вас рабочий стол, если вы работаете в кабинете в каком-то месте у вас в доме, да, тогда вы как раз используйте северо-западный сектор для этого рабочего стола. Ну и, конечно, мы... Э, ну кровать, если у вас есть возможность тоже поставить в северо-западный сектор э, или, все, или перейти просто спать в северо-западную комнату тоже, это будет хорошо. И, соответственно, проводить активации, да, то есть северо-западный сектор для активации, он тоже будет в этом месяце очень хорош. Можно прям длительные какие-то активизации поставить, да, поставьте там в северо-западном секторе, какую нибудь кошку манеки, которая будет просто вот так лапкой махать и активизировать эти энергии. Это будет очень хорошо. Северо-запад в ванной. Можно ли просто весь месяц, каждый вечер лежать в ванной по долгу? Ну, Я думаю, не, ну, можно, конечно, да, можно, можно сидеть там в ванной, там заниматься чем-то с ноутбуком или там с книжкой, или чем, то есть, да, не обязательно в ванну замачиваться, хотя это тоже, наверное, неплохо. В общем, если вы получите от этого удовольствие, то, конечно, можно. Татьяна, спасибо вам за воскресную активизацию, ощущение мурашки, и не передать. Спасибо, Светлана, вам, да, я очень рада, что вам все понравилось, отлично следующий сектор, о котором мы должны сказать с вами, это Мы пойдем просто вот так вот по часовой стрелке, и следующий сектор после северо-запада это будет северный сектор. годовая там единица, месячная тройка, единица годовая это хорошая энергия, уже хорошая звезда, да, то есть хорошая энергия, которая нам дает возможности получить помощь благородных людей, какие-то знания, вообще мудрость, да, то есть она единица относится к стихии воды это знание мудрость в общем то это очень хорошая энергии и прилетает туда троечка тройка это звезда которая такая очень резкая очень активная она приводит к ссорам конкуренции поэтому здесь если вы используете вот этот северный сектор он может вам дать, в общем-то, преимущество именно в конкурентной борьбе какой-то, да? то есть применить свои знания какие-то, получить эти знания, применить и, в общем-то, победить в конкурентной борьбе, но э, она также принесет и ссоры, и скандалы, ну, в общем в конкурентной борьбе, наверное, без этого не, не получится обойтись, поэтому, если у вас есть такие задачи, какой-то, мы, например, э, там, вы участвуете в каком-то конкурсе, либо в соревнованиях каких-то, да, то есть профессиональных, например. Это очень хорошо будет для вот вас, вы можете использовать этот сектор, потому что эти энергии вам дадут какой-то подъем энергетический, да, какую-то вот смелость вам дадут вот эти энергии этого сектора, и вы, в общем-то, можете прямо смело включаться вот в эти соревнования. Но еще раз, да, то есть если это будут ссоры скандалы, и они вам не очень нужны, да, и вы не, не участвуете ни в каких соревнованиях, ни, ни в конкурсах, тогда, конечно, нужно использовать корректоры, потому что поссориться можно, найти причину даже на ровном месте, можно сказать, да, в этом секторе. То есть можно использовать предметы красного цвета, свечи можно сжечь там в этом секторе, то есть если вам именно эти энергии не потребуются, да, то есть у вас нет задач кого-то обойти и кого-то, ну, как бы выйти на первое место, да, то есть тогда нужно коррекции использовать, коррекции, вот корректоры вот такие. И также контролируйте расходы, потому что, опять же, в Энергии этого сектора могут спровоцировать вас на то, чтобы рискнуть, да, то есть деньгами, и захочется, в общем-то, срубить куш какой-то, да, поэтому лучше здесь очень аккуратно с этим быть, то есть можно рискнуть один раз маленькими деньгами, и вы можете даже выиграть. Но не надо втягиваться в этот процесс, да, то есть когда, знаете, как в рулетку играют, вот все, я выиграл, значит, у меня вот сегодня попри... ну, поперло мне сегодня, да, и давай-ка я еще буду ставки увеличивать, увеличивать, то есть вот это делать не надо, потому что тройка, э, она такая энергия, которая может втянуть вас, вот этот азарт, он вас втянет вот, в какие-то какие процессы, да, Рис риска, рисковые, и в итоге вы потеряете больше, чем приобрели. Поэтому здесь надо очень мудро поступать, используя эту энергию, и вовремя останавливаться. Поэтому, как я уже сказала, можно рискнуть один раз, да, то есть какими-то небольшими деньгами, если вот там у вас. Ну, предлагают вам какие-то, может быть, не знаю, компании какие-то, предлагают вам внести какой-то какой вклад в эту компанию, поучаствовать в каком-то получении большого высокого дохода, да, то есть можно войти на небольшой срок и с небольшой суммой. Вот, и тогда вы можете выиграть, но, еще раз говорю, чтобы постоянно вот так, да, вот так вкладывать, вкладывать, вкладывать, в итоге вы потеряете деньги. То есть это вот энергии вот так работают. Но в ванной и туалете, они же не активны, правильно понимаю, да. То есть вы просто их не используете, вот и все. Вы не используете эти энергии. Надеюсь, все понятно, да, про этот сектор, про северный. Он помогает выиграть, ну, если у вас стоит такая задача. Если вы не собираетесь рисковать и где-то обходить кого-то, то, наверное, надо коррекции использовать. А на участие в районе северо-запада хорошо быть? На участке в районе северо-запада хорошо быть? Да, тоже хорошо, конечно. Следующий сектор, тоже позитивный сектор, северо-восточный. Единственное, что он неблагоприятен для детей, для маленьких мальчиков особенно. Да, то есть, поэтому начнем с хорошего про плохое уже сказала, да, то есть мы детей, если у вас там спальня детская какая-то, ну, то есть спальня детей имеется, в виду, либо детская какая-то, то, то э, лучше детей переложить в какую-то другую комнату, особенно мальчиков, потому что может привести к травмам, вот, куда-нибудь залезут на дерево, упадут, получат травму, то есть вот такой риск есть. Для всего остального, для инвестиций, для карьеры, для получения информации, для того, чтобы, опять же, заработать деньги с помощью информации, приносить новые знакомства, какие-то новые встречи, новые идеи даже, как заработать. То есть это очень хороший сектор. Если там входная дверь, то тоже хорошо. Если у вас особенно нет мальчиков, никаких маленьких в доме, то это, то, то это вообще будет прекрасно, да, то есть у вас хороший Хорошие энергии приходит в ваш дом. Это хорошо. Тройка для победы в конкуренции с соперницей может подойти. Борьба за мужчину. Ну, тоже, наверное, можно использовать. Да, можно, наверное, использовать. Но у вас агрессия появится, да, то есть вы понимаете, что будет достаточно такой вот неспокойно не, не это будет все, неспокойно проходить. Ну, Ирина, сын, имеется в виду маленькие мальчики, это имеется в виду где-то, ну, там, до 15 лет, да, то есть вот такие вот энергии. Вот, поэтому, конечно, хорошо в этом секторе поставить рабочий стол, если вы работаете дома, либо в офисе в этом секторе поставить рабочий стол. Кровать сюда хорошо перенести, либо просто перейти туда спать, да, хоть на матрас, хоть на диван на какой-нибудь, то есть в этом секторе очень хорошо находиться. И, соответственно, мальчиков, как я уже сказала, лучше отселить в другую комнату, да? То есть, потому что девочкам меньше риска, потому что это у нас сектор мальчиков, девочкам сектор, девочкам меньше риска, только если у вас не, у девочки не ГУА-2, да, или она не родилась, например, в год тигра либо быка, вот. Если вот родилась вот тигра либо быка, либо у нее уа 2 то риск повышается. Тогда нужно ее тоже отселить куда-то, вот девочку маленькую, в другую комнату. Вот. А так, в общем-то, для мальчиков. То есть очень благоприятный сектор, вот кроме вот этого. А там тайсуй можно активизировать, а почему нет? Активаторы могут быть спокойные, да, мы же не говорим, что там надо там что-то толбить, -то рубить или что-нибудь еще. Активации можно делать, почему нет? Так, следующий сектор. Сектор восточный. Мы с вами говорили, что на востоке у нас неблагоприятная пятерка, звезда императора. Ничего хорошего мы от нее не ждем. И если у вас находится входная дверь в секторе востока, то есть активизируется очень, это, очень эта пятерка, да, часто. Тогда, конечно, на дверь нужно повесить металлический колокольчик. Даже если у вас э, в спальню дверь находится в секторе Востока, то тоже повесьте в спальню колокольчик. Вот в спальню имеется в виду на дверь спальни. Да, если у вас дверь спальне находится именно в восточном секторе относительно самой спальни. Вот спальня Мужа на Востоке. Вот, то, э, значит, для целиком спальни, я вам сейчас корректор расскажу, если у вас дверь находится на востоке, в какое-то помещение, важное помещение, в кабинет, в спальню, в дом, да, тогда нужно повесить на дверь колокольчик. Можно повесить музыку ветра, но мне кажется, колокольчик – это самое лучшее решение, потому что <coughs> нужно музыку ветра всегда как-то колыхать самостоятельно, да, всегда нужно на нее обращать внимание, а тут, если она висит на, на двери, колокольчик, то, соответственно, открываете, закрываете, он уже звонит, да, то есть и будет разбивать вот эту неприятную энергию негативную. Сколько язычков колокольчика? Обычно один у колокольчика язычок. Обычный колокольчик, вот знаете, только надо, чтобы он, ну, звенел достаточно так вот прям. Я купила себе вот несколько таких колокольчиков валдайских. Они продаются либо в музыкальных магазинах, либо они продаются в таких вот этих церковных лавках. Вот. там разные совершенно звучания, очень можно выбрать приятное для себя, да, не надо, чтобы колокольчик вас раздражал. Но колокольчиками мы всегда пользуемся. У нас масса активизаций, которые используют колокольчик, поэтому, конечно, приобрести нужно вот там несколько колокольчиков и с приятным звуком и будете их использовать. Если двери открыты, проходите звонить, ну да. Глиняный колокольчик подойдет, подойдет, да. Тут материал не важен, важен просто, чтобы звук не вас не раздражал, да, потому что часто достаточно будет звонить, мы же через дверь часто ходим, соответственно, чтобы не было у вас вот такого <сас> негатива дополнительного ша, дополнительного ша звука называется. Итак, вот эта пятерка может принести, привести э, к тратам, к большим, к потере денег, к болезням печени и желчного пузыря. Особенно, если есть вот такие звоночки да, на этот счет, то, конечно, лучше просто как-то внимательно к этому отнестись, вот к этой теме, да, и следить за состоянием здоровья. Ну и, в общем-то, травмы может принести пятерка, в общем, всякий-всякий негатив, который только возможен. Поэтому, конечно, лучше не использовать для сна вот эту комнату восточную, Конечно же, не рискуем деньгами, не берем в долг, не даем в долг и не начинаем никаких новых дел. То есть, если у вас особенно на двери, вот эта вот пятерка прилетела, да, тогда не даем в долг и не берем и не начинаем никаких новых дел. Потому что эти дела, ну, просто могут закончиться крахом, да. И мы проговорили, что нужно повесить колокольчик на сектор, на дверь в этом секторе, да, а если у вас там нет двери, а просто, например, спальня находится или какая-то гостиная, где вы много времени проводите, да, то есть если вы мало времени проводите, то там ничего не надо делать, а если вы много времени проводите, тогда нужно поставить там корректирующее средство, которое называется «Соль, вода, монеты». Как мы его делаем? То есть вы берете просто литровую банку, либо трехлитровую банку, тогда просто больше соли туда надо насыпать, да? Берете литровую банку, высыпаете туда килограмм соли поваренной, обычной, которую в магазине покупаем, крупную, вот, и заливаете ее водой, эту соль. И заливаете так, чтобы вода закрывала соль где-то, ну, на сантиметр, может быть, да? Там сантиметр-два. И вот эту вот банку с солью и с водой ставите на белую круглую тарелку. И вокруг этой белой круглой тарелки выкладываете 6 желтых монет и одну. Так, подождите, правильно я говорю, да? Да, 6 желтых монет и одну белую. То есть 7 монет должно быть, 6 желтых и одну белую можете прямо вовнутрь вот этой банки также разложить по кругу да заранее а потом воду залить ну то есть кто как рекомендует я в общем-то ставлю на тарелку и вот вокруг вот этой вот тарелки выкладываю вокруг этой банки вот также кругом то есть не в одно место надо насыпать а кругом также разложить потому что круг это коррекция как раз для вот пятерки если в доме две двери но ну, они в разных местах наверное находятся да так, Альбина пишет, соль, дефицит в Одессе, ну, к сожалению, вот такое только средство, значит, какая есть соль, такое насыпайте, у вас там море есть, тогда, может, не знаю, выпарить, может быть, там на солнце как-то лето, сейчас можно выпарить соли сколько-то, да, ну, процесс, наверное, длительный, ну, проще купить, ну, и тут я, как бы, не знаю, чем помочь, <зам> заменить пока нечем, да, то есть, вот такое вот соляное средство, соль, вода, монеты. Так, все понятно с этим сектором. Если с Востоком все понятно, поставьте, пожалуйста, плюсики, ставить в любом месте комнаты, потом из соли тарелку выбросить, и монеты, вообще выбрасывать потом все, но вы потом у нас, поскольку мы говорим о коррекции месячной, то вы эту уже конструкцию можете потом в другой сектор перенести, да, потому что у нас пятерка в следующем месяце будет в другом секторе, она все равно где-то будет, вот. поэтому можете использовать это, это средство, просто переносите из одной комнаты в другую, ну, опять же, если нужно, конечно, вам, да, если там тоже будет важная комната, например. Стол на востоке корректировать. Если у вас стоит рабочий стол на востоке, переставьте его в другое место. Мы уже говорили, что у нас два сектора хороших. То есть в кабинете вы тогда выберите в кабинете, например, северо-западный сектор или северо-восточный. Поставьте стол туда. Вот. Монеты в воду это неправильно? Правильно то же самое, да, можно так делать, можно так делать. Тут никаких особенных нет правильно, неправильно. И так, и так можно. Таня, да не, разве нельзя использовать морскую воду, морскую воду, ведь она ведь достаточно соленая, а лифтина, может быть, она и достаточно соленая, но она все-таки, ну, вот, концентрацию вот так вот делает, да? у нас есть классический вариант, то есть соленую воду мы используем в других случаях, при других коррекциях, здесь вот конкретно соли должно быть очень много, потому что соль, которая залита водой, да, она прямо, соль будет как землю обозначать, да? Вот, поэтому здесь концентрация должна быть очень большая. Ну, если только не взять с Мертвого моря, да, вот эту вот воду с Мертвого моря, где соль прямо кусками лежит. Хотя попробуйте, Левтина, попробуйте, потому что на самом деле, может быть, это вот такую коррекцию придумали, потому что люди не все у моря живут, да, поэтому если вы живете вот как... Альбина, например, в Одессе, да, то есть, может быть, и можно использовать. Попробуйте. Как бы у меня просто опыта такого нет. А кто на востоке корректировать для чего? Если в моей спальне, но попала не на дверь, а на шкаф, нужно ли ставить защиту? У вас э, пятерка в восточной комнате. Вот если у вас пятерка в восточной комнате, тогда мы ставим вот эту защиту. Если вы уже по-малому тайчи что то там делаете, да, рассчитываете, то не надо там ничего ставить, вы просто не, не спите в этом секторе. То есть если у вас, например, в, в восточной спальне на востоке э, стоит э, кровать, то лучше ее отодвинуть. Вот. Это, ну, как бы естественно, да, то есть лучше ее отодвинуть, потому что тогда будет пятерка еще и удваивается, удваивается от спальни пятерка еще и кровать в секторе пятерки. Тогда нужно, конечно, кровать выдвинуть с восточного сектора куда-то в другое место переставить. А если у вас там шкаф, ну и что там, зачем шкаф, чего-то делать? Надо просто в комнате поставить вот это вот защитное средство и все. Угу. Так, если стол стоит в центре комнаты, на него действуют какие-то звезды? В центре никакие звезды не действуют, да, но у нас в центре сейчас пятерка. Если брать, по-малому тайчи опять же, да, у нас в центре пятерка, поэтому из центра я бы вам рекомендовала стол убрать. Тем более, если это стол рабочий ваш, нужно убрать, куда-то сдвинуть. Ну, Левтина, практика пришла из Китая, но рекомендация вот такая классическая, да, вот такая. Поэтому ничего не могу сказать на этот счет, просто опыта нет. Так, да, так, разобрались, да, в общем-то, у кого какие вопросы были, тот кто-то разобрался самостоятельно, это отлично. У нас большой обеденный стол посредине комнаты. Но ну, вы же не сидите, наверное, за большим обеденным столом 8 часов. Да? Вот, поэтому здесь какое правило, да? Боитесь, корректируйте, убирайте. Не боитесь, оставляйте как есть. То есть вот такое правило. В китайской метафизике. Как для активизации, так и для коррекции. Конечно, мы сначала смотрим большой тайчи. Да, сначала смотрим большой тайчи. А потом уже, например, если в кабинете у нас попал кабинет, например, там в какую-то негативную звезду, и если еще и мы сидим в секторе негативной вот этой звезды, пятерки, да, то есть на востоке, например, кабинета, то, конечно, будет комбинация не очень хорошая, надо куда-то столб передвинуть. Лучше использовать хорошие сектора, да, чем, чем корректировать плохие. Вот Опять же, еще одно правило, да, то есть лучше использовать хорошие сектора, чем корректировать плохие. Согласны со мной? Потому что лучше использовать благоприятные энергии, пусть даже недолго и пусть даже немного, вот, чем корректировать плохие. Вот. А, Хорошо. <кхорошо> так, следующий сектор у нас Юго-Восток. Значит, Здесь у нас годовая четверка и месячная шестерка. <coughs> месячная шестерка хорошая звезда. Четверка такая звезда 50-50, скажем. Ее, у нее есть хорошие свойства, есть не очень хорошие свойства. И, в общем-то, здесь может, можно ожидать увеличения дохода за счет того, что у вас, опять же, в этом, если в этот сектор Юго-Восточный используете активно используйте, то мы можем ожидать увеличения дохода за счет того, что у нас, опять же, дисциплина придет, да, то есть и за счет того, что мы можем реализовать какие-то свои проекты, которые, э э за которые отвечает четверка, да, то есть у нас то, что мы умеем делать руками, то, что у нас какие-то творческие идеи к нам приходят, и вот мы боялись там или не, не могли что-то создать, вот сейчас пришло время как раз этим заняться. Ну, и также здесь может быть проблемы с печенью, желчным пузырем, то есть за здоровьем следим, все остальное здесь можно э, использовать, да? э, Если у вас придут какие-то новые заказы, какие-то, может быть, подработки, опять же, творческий потенциал, если будут у вас идеи, то можно их реализовать и, в общем-то, заработать на своем э, хобби в том числе, да? Можно заниматься э, брендированием. Созданием личного бренда, продвижением своего бренда, да, или продвижением своей компании, в том числе, то есть вывести ее, потому что четверка – это триграмма грамма шунь, а шунь – это информация, это ветер, триграмма грамма шунь – это ветер, можно, в общем-то, о себе заявить, скажем так, да, либо в интернете, либо вот где-то на э, своем рынке можно о себе заявить, то есть позаботиться о том, чтобы о, ваш, о вашей компании узнали большее количество ваших клиентов потенциальных, либо вообще просто на рынке как-то себя спозиционировать, да, то есть нужно заниматься вот этим вопросом, если вы активно используете юго-восточный сектор. Ну и здесь вопрос не денег, да, то есть заработать можно, но можно зарабатывать не деньги, а можно зарабатывать какие-то преференции, потому что вот знаете, как есть реклама для продажи, да, то есть продажи продукта, а есть реклама для вывода компании на рынок, да, или для, э, как, для того, чтобы они узнали, да, то есть вот о вашей компании, либо о вас лично, о вашем личном, ну, как бы о вас как о консультанте, например, узнали большее количество людей, то есть здесь, э, если даже вам будут предлагать какие-то, может быть, подработки или работу, и э, будут... Э, какие-то небольшие деньги обещать, да, то вы договоритесь о том, чтобы вам дали какие-то преференции, то есть какие-то вам дали привилегии, не обязательно деньгами, а вот, например, там познакомили вас с кем-то или порекомендовали вас кому-то, да, то есть вот, если у вас активно используется вот этот вот юго-восточный сектор, ну, в частности, если вы там спите или у вас, например, входная дверь на юго-востоке, то нужно вот заниматься вот этими вещами сейчас, да, то есть именно за какие-то преференции, за какие-то привилегии работать или какие-то заказы брать, то же самое, да? в обмен на что-то. Это будет хорошей идеей. Ну, и можно для коррекции поставить здесь емкость с водой, потому что если у вас вот эта вот шестерка, она приносит все-таки какие-то ограничения, да, потому что эта шестерка у нас звезда металлическая, она будет ограничивать, четверку и если вам нужно скорректировать то можно использовать как раз вот емкость с водой поставить в восточном секторе просто налить какую-то емкость и, ну небольшую даже да ну в зависимости большой небольшой это в зависимости от того какая площадь у вас дома или площадь комнаты вот, то есть все должно быть как-то соразмерно то есть если вы там на у вас площадь дома 80 квадратных метров да вы поставите стакан с водой то наверное это не будет корректором вот, то есть нужно что-то помощней вот, и здесь то, точно так же, если вам нужно скорректировать, то емкость с водой можно, например, как купить какой-то, вот такие продают емкости в виде аквариумов каких-то, да, просто воды туда налить и, в общем такой стоит. Вот, Елена, у вас уже 2.30 ночи. Елена, вы можете не, не дожидаться окончания, потому что будет э, у нас запись, и вы можете посмотреть, запись будет, да, запись, запись будет выложена. Вот. Спасибо вам за то, что вы до сих пор с нами. Да, это чтобы улучшить юго-восток, да, ну, не улучшить, скажем так, а скорректировать, да, то есть если вам не нужно, вот, например, э, э, вот эти задачи решать, да, о которых мы сейчас говорим, то э, и шестерка, чтобы вас так не очень напрягало, да, то можно вот поставить емкость с э, Юг, ой, Наталья, вот 3.30, боже, друзья, вам просто низкий поклон за терпение. Южный сектор. У нас на юге девятка, и пришла туда, прилетела двойка. И двойка – звезда болезни. Конечно, мы ее не хотим видеть, не любим, особенно на юге, потому что она сразу становится сильной, становится еще сильнее. Спасибо, Наталья, вам. И, конечно же, могут быть проблемы с эмоциями, проблемы с желудком, проблемы с глазами, с давлением, ну то есть с кровеносной системой, с сердцем в том числе, все, в общем-то, со всеми теми органами, за которые отвечает юг, ну и двойка сама по себе, это желудок, да, триграмма кунь. Поэтому э, нужно следить, следить за эмоциями, чтобы не было вот таких вот э, вариантов получить болезни на нервной почве, да, то есть все, все болезни от нервов, ну вот это вот как раз тот случай. Может быть также торможение проектов, мы будем эмоционировать, кто вот использует южную комнату активно, да, или у кого-то дверь на юге в дом, мы можем эмоционировать и, в общем-то, забыть про проекты про свои, про то, что нам есть сроки какие-то жесткие, да, и нам нужно их выполнять, поэтому может быть такая вот ленность некоторая быть, за ну, заторможенность какая-то, да, в связи вот с эмоциями в связи с тем, что просто расслабуха наступит такая, вот, и, конечно, нужно поддержать себя какими-то витаминными комплексами, какими-то БАДами, да, и если у вас наступит вот такая передышка в работе, то есть наступит, скажет, ну, а, бог с ним, ничего не буду делать, не хочется, то и, и бог с ним, да, потому что лучше сделать передышку в работе, лучше немножко отдохнуть, потому что вы сможете все это наверстать потом в последующие месяцы с благоприятными энергиями на юге. Ну, вот сейчас как бы, ну, можно позволить себе полениться, да, так можно позволить себе полениться. Вот если спальня на юге, то же самое, как я уже сказала, да, то есть можно себе позволить полениться, то есть если у вас такое настроение будет, то не обращайте внимания, потом верстайте все свои, вот эти вот, закройте все свои долги, да, имеется в виду по работе или там по каким-то делам. Ну, и от двойки у нас традиционные лекарства это, это тыква вулу. То есть, конечно же, у нас она должна стоять целый год на юго-западе, потому что у нас там годовая двойка, мы сейчас будем говорить про юго-запад, но э, на месяц лошади на юг лучше поставить вот эту тыкву лу, которая является корректирующим средством от звезды болезней. И, конечно же, можно, например, э, уже заранее сходить, можно какие-то проверить. У нас еще неделя впереди, да, то есть можно сходить в больницу, проверить какие-то органы, если они у вас в зоне риска находятся, то есть как-то позаботиться о своем здоровье и тем самым уложить вот эту двойку, чтобы она не так сильно на вас влияла, если как раз у вас спальня находится, либо кровать стоит в южном секторе, либо у вас входная дверь на юге. Uh, у меня в прошлый раз в комбинации 2.9, на юге с моим, с моим ГУА-9, сначала вылетела пломба, потом провались связки, уйду. Особенно у кого ГУА-9, потому что на вас это будет сильно влиять. Металла побольше на юг, он и двойку землю ослабит, и девятку огонь ослабит. Так, ну еще раз говорю, вы можете все это сделать, потому что у нас металл, металл, кстати, огонь никак не ослабляет, двойку ослабляет. Да, имеется в виду. Но девятка будет очень сильно греть, очень сильно греть. И металла надо много тогда. Да? Если вы там туда стащите какие-нибудь, не знаю, пудовые гири, то вполне возможно, потому что металла здесь нужно очень много. Вот. А, угу. Огонь не ослабит, потому что, ну, двойку нам надо ослабить. Нам девятку-то не надо ослаблять, нам двойку надо ослаблять. Вот, поэтому металла надо много. Ой, у меня эта комната сына, у него Гуа-9. Но ну, для, де, для девушек вот больше, для женщин таких молодых, да, это будет более сильно, но тем не менее, вот если Гуа-9, то, конечно, лучше, да, ну, особенно если у него есть такие вот нервные какие-то, он реагирует, например, на какие-то раздражители очень нервно, да, так, тогда, конечно, его лучше отселить вот на этот месяц в другую комнату, да. Ну, 13 лет – это не так много, да, как я уже сказал. но Гуа-9, еще раз, да, если он будет реагировать, если у него вообще есть такая тенденция вот немножко нервно реагировать на какие-то раздражители, то, конечно, лучше его отселить. У меня север цветок персика. Нельзя там ставить цветы? Почему нельзя? Можно. На дверь повесить тыкву улу? Можно... Нет, не нужно на дверь, ее надо просто в комнату поставить, просто тыкву в комнату поставить, в южную комнату. Гуа-8, спальня на юге. Ну, ничего, нормально, если еще вы в год лошади не родились. Друзья мои, смотрите, как реагируете на все это, да. Тут есть еще некоторые факторы, которые, ну, как бы если вот фэн-шу изучать, если летящие звезды изучать, есть еще некоторые факторы, которые более, либо усилят действие, либо ослабят. Да? Некоторые могут вообще не заметить это действие. Но если у вас появится вот такая некоторая раздражительность, либо у вас будет давление скакать, то есть это вот прямо звоночек, прямо сразу звоночек. Поэтому вы просто следите за этим, да? за состоянием. Размер тыквы Улу имеет значение? Ну, я, вы можете купить тыквы вот такие вот в форме вулу, вы можете купить их в магазине, их продают. Вот. Конечно, еще раз говорю, размер имеет значение, Потому что если у вас большая спальня, например, там метров 40 у вас спальня, да, а вы поставите вот такой вот сувенирчик, конечно, это не будет корректором, не будет. Вот, плита на юге не готовить. Если у вас есть возможность не готовить, где-то в другом месте готовить, да, тогда, конечно, используйте эту возможность и готовьте в другом месте. Потому что двойка все-таки двойка. Это сильно. Если у меня там входная дверь и водная четверка, то дерево четверка может контролировать землю двойку? Может контролировать? Может. Да, может. Но, смотрите, у вас натальная четверка, да, натальные очень долго разгоняются. Может-то может, но еще раз, натальные, они долго очень разгоняются. Двойка – это месячная звезда, и она работать будет быстро. Вот. Поэтому я бы все-таки на вашем месте как-то скорректировала. Опять же, в секторе там при в секторе в двери, можно также найти местечко и поставить вот эту тыкву. Вот. Угу. А, следующий сектор – юго-запад. 4-2, да, у нас двойка там меся... двойка годовая и четверка месячная. Uh, вот эта вот комбинация, она тоже говорит о том, что будет некое торможение для дел, ленность какая-то появится, да? ну и также могут появиться болезни суставов, может быть потеря денег, и <с Solar> сектор не очень благоприятный. Вот такая комбинация – это неблагоприятная комбинация. Поэтому сектор неблагоприятный. Ну и, конечно, мы тогда не будем его использовать, этот юго-запад, для сна и работы, по возможности, да, либо просто выберем для кровати или для рабочего стола какой-то в этом секторе на юго-западе какое-то более-менее понятное, внятное, приличное место, да, в качестве северо-востока, либо северо-запада, который мы рассматривали просто по-малому тайчи. Ну и нужно следить за здоровьем. за здоровьем весь год. Весь год там должна стоять тык по -в Принимаем витамины, принимаем пады ходим своевременно к докторам если нам приходится использовать этот сектор ну и опять же не рискуем деньгами особенно большая вероятность того что вам захочется потратить деньги на какие-то удовольствия то есть вы не будете считать что это траты да то есть вы же э, там на хобби например да? вот на свои там может быть какие-то вышивания на какие-то вязания у меня тоже такое бывает случается когда я например начинаю вязать я там скупаю эту пряжу просто тоннами вот. и на всякий случай, на потом, потому что цвет понравился, ну, неважно, да, то есть вот на хобби, вот, и либо на какие-то удовольствия свои, поэтому вам нужно просто смету расходов составить на, вот, выделить какой-то лимит средств на эти ваши удовольствия и не превышать его, то есть следить вот за этой сметой расходов, потому что, еще раз говорю, это очень увлекательное занятие, вот, и как бы вы не считаете, что это куда-то зря потраченные деньги, да, в итоге может просто брешь образоваться в бюджете и, ну, то есть за этим нужно прямо вот строго следить. Вот эта вот четверка, она вот так может вас спровоцировать, да, на какое-то домашнее хозяйство. Например, у меня тоже есть подруга, которая очень почему-то ей понравилось готовить, и вот она тоже начала всякие ингредиенты там дорогие выискивать, покупать посуду под эти вот какие-то там специальные тарелочки или там, не знаю, сетечки или чего-то такое. В общем, целый целую кухню себе забила вот этими вещами, потом она остыла, вот, а, как бы, вещи, они все есть, да, и вот эти ингредиенты тоже есть, то есть, как бы, брешь образовалась вот в этом бюджете своем на удовольствие, вот на такие, вот, поэтому еще раз нужно просто строго, строго ограничить вот этот бюджет и выделить, конечно, деньги на это, потому что все равно нужно себе на удовольствие эти деньги выделять, но придерживаться вот этой вот сметы доходов-расходов, да? как-то сметы расходов, скажем так. Вот, пряжи всякой полной все равно покупаю. Светлана пишет: Ну вот, да. Сын спит на юго-западе. Ну, если он спит еще раз говорю: на юго-западе, значит, вы просто можете его, если нет возможности куда-то его перевести в другое место, просто ему посмотрите, где стоит кровать, по-малому тайчи, в каком месте. Да? То есть, если невозможно, кровать отодвинуть, значит можно просто ее отодвинуть, ну передвинуть имеется в виду, другой сектор, ее можно просто отодвинуть где-то на полметра от стены на этот месяц. Если сектор отсутствует юго-запада, это все равно будут энергии влиять, поэтому тоже посмотрите, что у вас там. Ну то есть корректировать вы, конечно, там вряд ли что-то сможете, раз он отсутствует, да, но посмотрите, что у вас там находится. А как быть, если по-большому тайчи кровать на юго-востоке, а по-малому в комнате на востоке? Ну, значит, вы по малому имеете в виду, что у вас на юго-востоке как бы все нормально, да, а вот с, с восточного комнаты в этой юго-восточной, с восточного сектора в этой юго-восточной комнате, его кровать лучше сдвинуть. Если получится, то найдите местечко, сдвинуть куда-то, передвиньте на какое-то расстояние, да, или отодвиньте от стены. То есть вот таким образом можно поступить ну и последний сектор это западный сектор у нас здесь тоже такая комбинация складывается не очень благоприятная и комбинация благоприятствует пиару тоже созданию личного бренда выведению своего бренда или ком бренда компании на рынке да, то есть такой вот рекламу можно запустить вот но существует риск пожара и существует риск получить какие-то сплетни пересуды и болезни горла и легких да? и вот эти сплетни пересуды они могут также быть как бы, пропиарены вот, и довести до суда поэтому вот это вот не очень хорошая история и здесь нужно быть конечно очень осторожными и к сожалению семерку никак мы не скорректируем потому что здесь конечно девятка будет немножко ее так Успокаивать эту семерку, да, контролировать ее, эту семерку, но тем не менее, в общем-то, энергии, вспышки, такой вот пожар, вспышки, они способствуют. И вспышки именно с точки зрения прям физического пожара, да, потому, поэтому проверьте, пожалуйста, если вы активно используете вот эту вот западную комнату, либо у вас на западе входная дверь, то э, проверьте сигнализацию, проверьте все провода, проверьте, чтобы у вас все приборы работали ну, без, э, э, как бы с точки зрения безопасности, безопасно, да, то есть чтобы они у вас были, там, кнопки работали, никаких, чтобы возгорание вот эти все исключить, проверьте все, всю бытовую технику. И опять же, когда вы куда-то уезжаете или уходите надолго, тоже не оставляйте провода включенными, ну, то есть в розетку. Вот, поэтому просто существует риск, да, поэтому, это, чтобы избежать вот этих вот неприятностей, нужно повышенное, повышенное внимание к этой теме. Вот, и, соответственно, то есть нужно отремонтировать всю неисправную технику, и в этом месяце, если вы используете западную комнату активно, то тоже можно какие-то идеи свои, которые у вас появятся, ну, просто их внедрять быстро, да, то есть не откладывать в долгий ящик, а внедрять, поэтому тоже очень такой сектор двоякий, да? скажем так, двоякий, но, в общем-то, все равно больше опасный, да, чем безопасный, я бы сказала. Вот. И если вам нужно скорректировать этот сектор, а я думаю, что нужно скорректировать. Семерку еще раз говорю, мы не можем скорректировать ничем, кроме как своим поведением, то есть осознанностью своей. И вот те меры предосторожности, о которых я только что говорила, их надо применить, потому что это как раз и говорит об осознанности. Да? То есть мы понимаем эти риски и, в общем стараемся их избегать. Для этого нам нужен контроль, в этом случае усилить. И можно поставить также сосуд с соленой водой. Вот, в этот сектор, в западный сектор. Если у вас там западные комнаты, вы используете, используетесь активно, то, конечно, лучше поставить туда еще сосуд с соленой водой. Подскажите, какую лучше использовать спальню, южную или западную для ГУА-7? Для ГУА-7 используйте западную. Если корректор на западе, соль в воде, нужно периодически менять, если, если ставим от годовой семерки. Ну, как я уже сказала, то есть вы семерку не ни, никакой там водой никакой солью ее не скорректируйте вам нужна осознанность вот. не нужно сплетничать да, чтобы скорректировать семерку не нужно какие-то вот слухи распускать то есть вот, вот нужна осознанность вот для семерки а чтобы исключить риск пожара я вот только что сейчас рассказала да, что нужно сделать проверьте просто всю технику чтобы она работала исправно и не оставляйте включенными приборы когда уходите на запад бамбука в воде подойдет, да, можете поставить и бамбук в воде, да, но соль сильно полезна, полезла из банки, ну ничего, просто доливайте туда воду, вот, доливайте туда воду и все, и пусть она вылезает из банки, она и будет вылезать из банки. Если пятерка годовая, которая в центре при, прилетела на входную дверь, ну мы говорили уже, что нужно повесить колокольчик на дверь. На северо-восток можно ставить бамбук на северо-восток бамбук это для чего туда лучше фонтанчик поставить в данном случае мы на северо-восток -северо у нас там хорошие энергии мы хотим их активизировать и лучше поставить фонтанчик для гуа 9 спать на, ю... на северо-востоке нормально. Да, нормально да, нормально так друзья я Закончила сегодня рассказывать вам информацию, сколько соли на литровую банку от семерки, просто чтобы вода была соленая все. Там нет никакого количества соли специального, просто чтобы она была соленая. И хотела вам немножко еще презентовать, да, я надеюсь, что информация была полезной. Давайте так подытожим, не так много у нас хороших секторов в следующем месяце, да, используйте, как я уже говорила, не, не надо, может быть, концентрироваться вот на негативных каких-то секторах, используйте больше позитивных секторов, тогда вы, может быть, какие-то неприятности, они пройдут так легонько да, для вас и, может быть, даже незаметно. Вот, и спасибо вам огромное. И хотела вам презентовать еще у нас будет скоро э, духовный цемей, э, поскольку я все-таки преподаватель цемей, цеминист, Приходите, я вам ну, приглашаю вас на вот эту вот, вот, на нашу, у нас будет 17 числа открытое занятие по духовному цимэнь, но кто-то уже знает, что это такое, да, то есть это такой специальный, специальная тема цимэнь, потому что цимэнь у нас многогранен. Мы можем его использовать как оракул, как прогнозы, да, строить, мы можем использовать как стратегию, придумать какие-то действия для себя, чтобы получить желаемое, да, а вот эта вот часть духовного цены э, использует божества. И эти божества нам помогают, ну, получить помощь, ну, какой-то силы до да, магической вот это духовной силы которую мы другим методом другим способом не, не можем использовать то есть например у нас э, есть какое то какая-то стратегия то есть в голове то да, что мы хотим вот какую-то другую жизнь например да, какую-то другую жизнь либо более конкретные какие-то задачи и вот своими действиями мы очень долго будем эту жизнь делать, да, ну, например, денег больше заработать. Мы очень долго можем эти действия делать, а мы можем все получить гораздо быстрее, манифестируя наши желания и вот соединив себя, свою энергию, подключив к энергии вот этого космоса, да, то есть вот к этим божествам цеменским. И те результаты, которые мы получаем с помощью вот этого духовного цены, но ну, превосходят все ожидания просто превосходит все ожидания, просто это волшебство какое-то, да, то есть у нас есть участники, которые уже проходили, проходили этот курс, и я вот хочу вам его презентовать, у нас есть предварительная запись на этот курс, если вы перейдете по ссылочке, так, сейчас скажу, вот по этой ссылочке перейдете, а, вот Лена уже бросила, да? Угу. Спасибо. Так, сейчас. Угу. Вот, если вы перейдете по этой ссылочке и оставите также предоплату какую-то минимальную, да, то есть вы тоже получите некоторые преференции. Вот, и <с Cette> преференции будут заключаться в том, что мы сделаем для вас, Расчеты специальных активизаций персональных, которые у нас стоят 2000 рублей, вот, и под ваши задачи, ну, в основном мы, конечно, думаем, что мы сделаем активизации для финансовой для финансовой стороны нашей жизни, да, для увеличения дохода, потому что это всех интересует, вот. но, тем не менее, они будут учит... именно персональные, то есть они учитывают вашу дату рождения, поэтому вот если вы сейчас оплачиваете и переходите, переходите по этой ссылке, оплачиваете этот курс, то мы, конечно, для вас это, это как, бы, как мотивацию, вот, чтобы Захотели принять участие, то есть такой бонус, фактически вы получаете активизации за 2000 рублей, да, вот подарок к этому курсу, то есть у вас как бы дополнительная скидка получается в 2000 рублей. Нет, 17 числа мы просто будем такой открытый мастер-класс мастер проводить, которым, на котором я буду презентовать этот курс, рассказывать больше о божествах, рассказывать больше об этом курсе, рассказывать те результаты, которые мы получаем с помощью этого курса. Ну вот я вам сейчас просто немножко так презентую, поэтому у вас есть возможность, в общем-то, зафиксироваться, записаться на, прямо на курс уже, не на, не на 17 -е число, а да, вот на сам курс. И, соответственно, сделав предоплату, вы получаете вот возможность участвовать в этом курсе со скидкой 30% плюс индивидуальные активизации на месяц. Вот. то есть мы вам то есть массу, массу плюшек выдаем, вот. потому что курс этот будет уже в конце этого месяца, да, то есть у нас в июне он будет проходить. Он небольшой такой по срокам активизации на июнь. Нет, нет, активизации будут на июле, на июле, на следующий месяц, то есть не на июнь, конечно. Вот, и, соответственно, вы сможете, да, спасибо, Юлиана, вот, и вы сможете воспользоваться этими активизациями для увеличения дохода, то есть мы так выбрали тему, которая всех интересует, но они, еще раз говорю, они будут персональные для вас, вот. Татьяна, можно девочкам на севере спать в июне, внучки и гости приедут? Да, можно, да, можно, угу. внучки и гости приедут. Второй модуль оракула, когда? Или уже поздновато покупать его нет. Можно покупать, Елена, да, можно написать прям Лене вот, Пироговой на почту, значит, и она вам выставит счет. Он у нас будет 8 числа. То есть мы так вот примерно сейчас вот посмотрели, будет 8 числа первое занятие. Вторая часть оракула будет. Второй модуль. Угу. Вот. Да, 8 июня, да, да, напишите на почту. Друзья, еще раз, да, то есть я вас приглашаю на курс оракула, конечно, да. потому что но ну, это уже продвинутый оракул, да, то есть, это уже те студенты наши, которые прошли первый вот первый, первый уровень оракула, они могут только прийти на второй, потому что мы уже э, не будем опять же обращаться к тем темам, которые прошли вот в, в начале оракула. Это уже такой для практикующих и для э, продвинутых студентов. А вот курс божества он может ну то есть курс божества любой человек даже который не знает цемень совсем вот, который даже не интересовался никогда темой, потому что мы там не будем весь мы изучать мы будем изучать только 10 божеств и собственно как с ними работать поэтому приходите приглашаю всех. курс очень легкий но очень фантастически действующий ну потому что это действительно волшебство вот это то волшебство которые действительно волшебство, даже слов нет, да, который действительно приносит такие результаты, которые может вам ну вашу жизнь просто перевернуть. Просто перевернуть. Вот. Сам курс, он там, по-моему, всего у нас сколько? Пять занятий, наверное. Или четыре или пять занятий. Он небольшой курс. Вот. Но еще раз, курс действительно фантастический. Потому что он волшебный. Вот он волшебный. Аракул офигенный курс, простите, самый французский. Спасибо, Светлана. Да, вот Елена проходила очень волшебный. Да. Поэтому, друзья, еще раз, у вас сегодня есть возможность получить очень хорошие подарки к этому курсу и очень низкую цену. Поэтому делайте заказ, переходите по ссылке, делайте заказ, фиксируйте эту цену, эту скидку и эти дополнительные. Преференция для вас, да, как мы говорили, что вы можете, в общем-то, преференции еще получить. Вот. Да, вы сами научитесь рассчитывать три победы, Людмила. Да, конечно. Три победы вы научитесь рассчитывать. Я там рассказываю, как это делать. Да, конечно. Вот, Марина пишет, Божества просто суперский курс, работает просто класс. Действительно работает просто класс. Фантастическим образом, совершенно говорю. Даже вот ну просто божества на самом деле цеменские, они только и ждут чтобы мы к ним обращались и просили у них что-то и они нам помогали потому что действительно чем чаще мы обращаемся к этим божествам тем они становятся сильнее мы даем им силу они нам дают результаты вот, вот такая связь и если эту связь установить и мы там будем еще говорить про вашего ангела-хранителя про хранителя судьбы это, у него возможности просто сумасшедшие и если вы воспользуетесь его помощью, ну, практически все двери будут для вас открыты. Вот уже не первый раз убеждаюсь в этом на своем опыте. Это просто фантастический курс, хотя он короткий, хотя он такой вот часть, часть всего цены, да, но э, результаты превосходят все ожидания, поверьте. А про божества курс тот же, что в записи продавался. У меня есть записи или что-то новое будет, Ирина? Ну, я буду, может быть, что-то добавлять новое, но в основная канва, опять же, 90% будет то же самое. Если вы именно с тремя победами покупали этот курс, да, приобретали, тогда будет то же самое, да. Мастер-класс «Три победы» – это он, он божества плюс «Три победы». Божества плюс «Три победы» – это будет вот этот вот, ну, целиковый, да, такой общий курс духовной цимы. Там будут еще, еще такие темы, которые, он будет в конце июня, Людмила, этот курс, там будут темы, которые, может быть, я еще раз добавлю, да, но основная камба будет вот тот, та база, которая у нас уже была, да, то есть, которая была в прошлом году. Вот. Mm -hmm. Итак, друзья, еще раз, а как понять, с тремя победами или нет, могу написать вам для уточнения. Алена, напишите, да, напишите, конечно, Лене, вот напишите письмо, и вам ответим. Да, переходите еще раз по ссылочке, не буду вас больше задерживать э, с презентацией, вот. и э, расскажу о если пятерка годовая в центре месячная на востоке, нужно два колокольчика вешать. Не на востоке, и в центре. В центре у меня есть колокольчик. Нет, тогда вы просто на востоке, ну, то есть, колокольчик в центре так и оставляйте а на востоке вы колокольчик, тогда еще раз повесите. Восточный, в восточной комнате или в восточном секторе, да? потому что, ну, две пятерки получается, вот, ну, и активизация, 1 июня, это уже завтра, в час дракона, рановато немножко, но тем не менее, да, у нас завтра рабочий день, я думаю, что проснуться, можно проснуться, направление восток, в прошлом мастер-классе было одно занятие хранителей три победы. Тоже, ну, я не, не помню уже, как там по программе, да, это разные будут уроки, ну, может, возможно, разные, возможно, нет. Я уже просто не помню. Вот. Там, в принципе, расчет пара трех побед, может быть, даже одно и то же, ну, один может быть урок, потому что расчет трех побед там можно уложиться, да, за один, за один урок. Ну, посмотрим, я просто не помню программу. По-моему, там у нас всего, говорю, пять за. Пять или 6 занятий, да, наверное, пять, что ли, у нас там будет. Вот. Час дракона. Вот написано, что это с 7 до 9. Вот, можете не переводить время. Да? Запись вебинара будет. Значит, можно не переводить время. Направление восток. Активизация трех генералов. То есть вы в восточном секторе вашего дома зажигаете свечу на два часа. И... Ну вот, собственно, и все. Да? Признак активизации, поскольку эту активизацию мы делаем дома, то, конечно же, если вы уходите на работу, то не оставляйте свечу горящей. Свечу мы ставим близко к периметру нашего, ну, то есть к стене, да? то есть фактически к внешней стене нашего дома поближе, поэтому следить за пожарной безопасностью обязательно. Если уходите на работу, еще раз повторюсь, да, если уходите на работу, то не оставляйте свечу гореть. Вот. Лучше, конечно, не соляную лампу. Ну, соляная лампа, это у вас свеча внутри, что ли, да? Вот в таком варианте, то можно. Вот. Но вообще лучше, конечно, свеча прямо, ну, то есть огонь, это самая сильная активизация. Восток географический или север на входной двери? Нет, восток географический. Прям вот встаете в центр дома вашего, определяете, где у вас восток. В эту комнату идете и прям вот к, к стене ставите вот эту свечу. Вот так. К три генерала классные, да. Активизация только для денег, для обучения подойдет. Активизацию трех генералов мы обычно делаем для денег. Вот. Что значит признаки активизации? Признаки активизации вы можете встретить вот этих двух женщин в зеленом, или мужчину и женщину, либо детей в бело-черной одежде, ну, либо вот птицы бело-черные, либо звери. Причем это вы можете встретить на улице, вы можете встретить, по телевизору покажут, или каким-то услышите об этом, или по радио расскажут, или интернет, как бы интернет откроете да, в телефоне, и там реклама будет какая-нибудь, или какой-то ролик вам вдруг попадется такой, в общем, все что угодно. Говорить что-то надо или молча, не надо ничего говорить, просто вы зажигаете свечу, и вы понимаете, что это для денег, да, если вам нужны деньги, то вы, собственно, вот так вот ментально как бы и делаете эту активизацию, то есть у нас настрой здесь он понятный. Так, сейчас просто написано, что три части божества, три победы и хранитель. Еще вопрос, на какие расчеты, какие расчеты вы будете делать индивидуально? Хранитель судьбы или еще даты трех побед? Нет, мы просто делаем активизации для денег персональные. Вот, не хранитель, не три победы. Три победы вы сами научитесь считать на курсе. А вот эти вот активизации индивидуальные, мы просто делаем активизации для денег, вот, которые будут в июле для вас лично, вот, которые вы можете сделать в июле. Угу. одну свечу-таблетку поставить или большую, цвет любой свечи, цвет свечи любой, можно одну таблетку поставить, ну, в общем, чтобы вам ее хватило вот на 2 часа. Вы можете отступить от границ часа, от начала от конца минут по 10, по 15, и, в общем-то, полтора часа, собственно, вот эта вот свеча будет гореть. То есть вот так можно сделать. Татьяна, если в этом месте газовый плита, можно зажечь комфортку, можно... Скажите, вы пользуетесь системой Чайбу или Джирен, и то и другое. Я пользуюсь, если про меня речь. Красную гирлянду попробуйте, но на мой взгляд, свеча самая эффективная, потому что свеча – это прям естественный активизатор, естественный огонь. ванны ванной не делают по малому тайчи, сделайте перед ванной. Это значит, если я кого-то встречу, то, значит, активизируется. Ну, активизируется в любом случае, да, но значит, что вы как бы синхронны уже, да, с этими энергиями. Вот. активизацию ты вы в любом случае делаете, активизация в любом случае работает, но просто, чтобы вы синхронны уже с этими энергиями. Мы просто так проверяем, да. В потоке вы уже или не в потоке еще. Вот. Угу. Так. Как делать эту активизацию, всем понятно? И не делают те, кто родился в год кролика. То есть для вас она просто не сработает. Угу. Если активизация, ну, понятно, как делать эту активизацию, то плюсики, пожалуйста, можно поставить. Если на Западе под потолком красная ночная гирлянда, цвет менять или отключать? Uh -huh. Ночная гирлянда. Так, подождите, а что там на Западе? Почему? А, с точки зрения 7.9. Да? Лучше отключить, лучше отключить. Оплата в завтра возможна. Кто не делает, этот кролик. Сейчас расскажу про вторую. Свеча на масле церковном подойдет? Подойдет. Предоплата в 1000 рублей возможна? Лена ответит, наверное, что... Я думаю, что... Ну, Лена сейчас ответит. Так. Угу. Ну и для кроликов следующая активизация 2 июня. Сейчас крысы, поздние крысы, с 23 до нуля, с 23 до нуля, направление северо-запад, очень хорошая там структура будет, очень хорошая, нужно туда прогуляться, я понимаю, что сложно, потому что поздно, ночь, да, можете погулять с супругом, вот, только не надо там разговаривать на разные темы, у него одно, у вас другое, да, то есть, но очень хорошая активизация, с очень хорошей структурой, и рекомендую сделать, особенно, вот видите, тут написано благоприятное решение в суде, если, для правого, если вы считаете, что у вас как-то там обвиняют, не обязательно судебные дела рассматривать, да, и кто-то вас обвиняет неправильно, да, то есть, или что-то вот, спор какой-то ну, там с коллегами, внутри семейными какими-то, ну, Споры бывают всякие разные, с соседями, там, не знаю, с кем, с подругами, друзьями. Вот это тоже, вот эта активизация, она поможет вам вот, эти, вот эту ситуацию исправить. И, конечно же, для брака, для улучшения брака, брак крепкий, любвиобильный это и желание брака, и внутри брака, если какие-то есть проблемы, то тоже. Ситуация может разрешиться. да, То есть, вот, попробуйте сделать вот эту активизацию. В общем, не попробуйте, а просто сделайте эту активизацию. Если у вас нет фонтанов, заменить нельзя. Если у вас не получится погулять, то хотя бы сядьте в сектор вот э, северо-запада дома, повернитесь спиной к северо-западу и загадайте желание. Нет, это всем, кроме драконов. Всем, кроме Людей, которые родились бод дракона, а кроликам можно тоже. Вот. Можно беговая дорожка. У нас комендантский час, Альбина. Да, да, тогда еще раз можно беговую дорожку, можно просто посидеть в секторе спиной к, к северо-западному направлению в это время и загадать желание. Ну, соответствующее вот тем задачам, которые мы с вами тут определили. Ну и, и признак активизации, вы встретите благородного человека, либо спорящих, опять же, в том же варианте, либо услышите там, окно откроете, у кого погода позволяет, услышите, как кто-то спорит, либо по телевизору в это время будут показывать, в общем-то, ну, у меня были совершенно такие тоже, дома была, перед тем, как пойти в активизацию, просто прогулка была, да, и там он был такой ужасный, что человек, услышите, как кто-то повесился, да, и вот и тут... Я собираюсь буквально там, не знаю, какой-то одеваюсь или что-то я делаю, и по телевизору тут начинает в кино, вот этот момент показывают сразу, да, как рассказывают, что кто-то где-то повесился. Ну, в общем, было, ну, самые невероятные совершенно бывают такие вот моменты, поэтому вы это можете услышать, увидеть, там, кто-то расскажет, кто-то новость, кто-то еще что-то такое, вот, то есть вот или спорящих, или благородные люди, какие-то вам помощь, может быть, позвонят, окажут или что-то такое, вот. Гулять в два раза быстрее, меньше по 15 минут туда назад? Нет, не надо тут, тут надо идти гулять. Если вы идете гулять, сейчас я расскажу, как это делать. А если в интернете намеренно посмотреть? Нет, намеренно не срабатывает. Надо, чтобы это было внезапно. То есть вот вы не ищите, ходите, да, где вот там кто будет спорить, а это просто вот внезапно какой-то момент, вот вдруг вы увидели, почувствовали, увидели, увидели, увидели услышали. То есть это внезапно. Вот. И как это делается с если вы идете гулять? Вы идете из дома или там с работы, или в каком-то месте вы находились, например, там в торговом центре, и вот вы теперь из этого торгового центра идете в направлении северо-запада, по конкурсу определяете это направление. Вы идете в этом направлении минут 20 минимум, причем таким быстрым шагом. Вы можете на машине ехать, но тоже придется тогда ехать 20 минут минимум. Лучше больше. Вот. и, конечно, вы идете не по прямой, вы идете там как-то вот так идете, но, в общем, вы наметьте себе место, куда вы должны прийти, вот, чтобы оно находилось, конечный вот этот пункт, конечный пункт должен находиться от места старта э, на северо-западе. И когда вы туда при, пришли, либо когда вы туда приехали, вы, э, можно на городском транспорте поехать, да, потому что это тоже нормально, ну просто надо наметить тогда то место, где вот оно будет на северо-западе от вашего места старта. И э, вы там останавливаетесь минут на 10, то есть вы прям вот Постояли, прям постояли, посидели на лавочке, или полежали, если у кого-то там пляж, да, тогда надо вот просто зафиксироваться в этом месте, короче говоря, просто зафиксироваться, то есть не выходить, бродить, а зафиксироваться, постоять, полежать, там посидеть. Вот можете поворачиваться спиной к северо-западу, можете не поворачиваться спиной, там неважно, как вы уже располагаетесь, то есть вы уже. Просто усваивайте вот эту вот энергию, которую вы получили. Конечно, когда вы двигаетесь в этом направлении, вам хорошо бы подумать о вашей задаче, да? то есть о том, чего вы хотите. Вот. А потом, когда вы остановились, вы уже ни о чем не думаете, вы просто эту энергию поглощаете. Собственно, и вот вы постояли минут 10-15, ну, в принципе, больше не надо, вы уже там сами почувствуете, когда нужно уходить. Вот, и вы отключаетесь от СМН, то есть вы как бы, ну, просто пошли и все, да, пошли домой или пошли куда-то еще, куда, вот у вас там какие-то планы. Вот, то есть вы уже вот совершили вот эту активизацию. Собственно, вот все, все что мы делаем для активизации такой, таким динамическим способом, прогулкой. Когда мы ставим активизатор на весь месяц, я ставлю кошку манеки, это северо-восточный сектор, да, это северо-восточный сектор. Час крысы – это с 23 до нуля, вот, вот так, поэтому выходить надо где-нибудь, ну, там, одну минуту хотя бы от 23 до 23.01, да, выходите уже, потому что у нас всего час, а нам надо еще 20 минут идти или там полчаса идти, еще постоять где-то, да, вот, поэтому… А когда час крысы у нас после полуночи начинается, то, значит, нужно считать этот час как утренний первый час 2 июня, да, да. Это, это если вы переводите все время на местное, да, на местное время. Ну, если вы на местное переводите позднюю крысу, тогда, значит, оно у вас и будет после, ну, как бы продолжением первого числа. Поэтому вот тут вот смотрите сами, как вы привыкли использовать активизации в данном случае. Так, завтра можно оплатить? Ну, наверное, да, да, можно оплатить. Что делать, если у нас... А, ну вот я ответила уже. А когда дракона можно активизировать, мистика? Ну, это вот другую активизацию, Юлиана, мы сделаем, ну, другие расчеты, тогда и можно будет, да, вот у вас как раз, я могу вам сделать расчеты на июль, вот, там будут включены эти активизации, скорее всего, да, то есть для вас, и вот вы можете получить их бесплатно в при э, посещении нашего курса вот этого духовного цены. Поэтому у вас такая возможность будет. Там, кстати, вот я, действительно, вы научитесь вот эти очень сильные даты, которые три победы даты, их нигде не дают, потому что они персональные. И их нельзя просто так выложить, вот так в общий доступ, да, и сказать, вот пользуйтесь. Они персонализированные, то есть они у каждого будут э, свои эти даты в году, и я научу вас их рассчитывать, это очень сильные даты, очень сильные даты, по вот, вот, поэтому приходите, не пожалеете, это как раньше реклама была такая по телевизору, да? приходите, не пожалеете. Ну что, друзья, на сегодня это все, я желаю вам хорошего фэн-шуй на весь месяц Огненной Лошади, я надеюсь, что вы сегодня получили полезную информацию и с пользой провели время. Поэтому спасибо вам э, за то, что были с нами, за то, что так долго были с нами. Ждем вас на наших курсах, на открытых мастер-классах и всем удачного месяца огненной лошади. Нам не хватает сейчас счастья, радости, поэтому я думаю, что в месяц в этот мы наверстаем упущенное. Спасибо вам еще раз. Всем пока-пока.